Всем привет, друзья! Вы зашли на канал покеру и с вами Максим Винокуров. Сегодня я запишу очередное позитивное видео, которое вы всегда сможете найти на моем канале в плейлисте «Мир позитивного покера». Почему я решил сделать такой плейлист? Да все просто, друзья. Мир нужно наполнить красками, успехами, наградами, радостью, любовью, красотой, чем-то прекрасным не нужно удивлять. И именно этот плейлист наполнит вас приятными моментами. Чувствами, радостью, улыбкой и, конечно же, добротою. Мой канал 18+. И данная тема не совсем, конечно, прям позитивно, Так как можно подумать и сказать. Да, твой канал это канал для игроманов, лудоманов, слабаков, игроков. Которые только и хотят получить легкие деньги. Иди лучше работать на завод. Друзья, если мы будем так думать, то так оно у вас и будет, представление о покере, но это не так. Я в нескольких словах постараюсь вам донести, что такое покер, чтобы вы не путали его, к примеру, с рулеткой или блэкджеком, где ваша прибыль практически сходит к нулю. Покер является одной из самых увлекательных азартных игр, хотя утверждать, что покер является азартной игрой не совсем правильно так как во многих странах покер официально признан видом спорта, а из-за этого следует, что покер все зависит от мастерства игрока. Однако следует отметить, что на территории Российской Федерации покер находится в списке азартных игр. Покер это интеллектуальная игра, независимо от того, признана она интеллектуальной или нет в тех или иных странах, но она ей является. В позитивном случае, как можно объяснить постоянные выигрыши профессиональных игроков, которые постоянно работают над разборами сыгранных раздач, анализом соперников и другими моментами, без которых просто невозможно быть успешным в покере на протяжении длительного времени. Я думаю, что такой покер всем стало понятно. А теперь вернемся к данному видео. Друзья, моя сессия началась в районе 8 вечера и закончилась в 4.30 утра. Вау, сколько времени нужно играть. Да, мои гости и подписчики канала, именно столько, если вы хотите попасть в призы. Но на самом деле я не заметил, как пролетела ночь. Глянул в окно, а там уже рассвет. И в итоге мы попали в топ-100. И какое было достаточно, чтобы сказать, нифига себе. В данном турнире их было 6186. Мы не дошли до финального стола, это очень плохо, друзья, так как цель моя это финалка, но хочу вас обрадовать, мы заняли ровно 80-е место, с чем себя я и поздравляю, и отбили свой взнос, который равнялся 2 доллара 20 центов, и мне хотелось вам показать именно ту позитивную нарезку в которая была в этой сессии, садитесь поудобнее и приятно вам Максим. You did pretty well in a recent PokerStars tour.